Фасоль, тушенная в томатном соусе, это очень сытное белковое блюдо, которое отлично подойдет для постного меню, томатный соус и травы с чесноком придают этому блюду особенный кавказский оттенок. Иногда нет ничего проще, чем приготовить тушеные овощи, фасоль, тушенная в томатном соусе, содержит в себе много белка, поэтому является очень полезным и сытным блюдом, это очень простое в приготовлении блюда но получается оно невероятно ароматным и вкусным благодаря томатному пюре и специям. Вы можете брать любые специи, хмелисуни или итальянские травы, а в качестве зелени попробовать базилик или кинзу. Такое блюдо хорошо подходит для постного меню. Ниже вы узнаете, как приготовить фасоль, тушеную в томатном соусе. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1 предварительно замоченную на ночь фасоль отварите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до полупрозрачности на растительном масле. 2. Добавьте отваренную фасоль и слегка потушите с луком, затем добавьте томатное пюре и доведите до кипения, уменьшите огонь и потушите фасоль 15 минут, не накрывая ее крышкой. 3. Добавьте сушеные травы и тертый чеснок, добавьте мелко нарезанную зелень. Перемешайте, накройте крышкой и снимите с огня. Дайте настояться в течение 15 минут и подавайте. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты. Фасоль, 200-300 грамм. Зелень, 1 пучок. Лук, 1,5 штуки. Чеснок, 4 зубчика. Томатное пюре, 0,5 литра. Специи, по вкусу. Соль, по вкусу. Количество порций 4-5. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания, друзья.